Вкратце обо мне, кто, если меня не знает, совсем кратенько. Я в бизнесе, в автобизнесе уже более... В августе будет 10 лет. Первый мой опыт был, это была мойка. Я открыл ее с партнером в 2009 году. Мойка была двухпостовая и один пост был под слесарный цех. Вот, поэтому... Мойку мы развивали, а слесарный цех у нас стоял невостребованный. В какой-то момент мы решили запустить пост сервиса, один пост. Вот. И когда я увидел, что средний чек у мойки 500 рублей, а средний чек в сервисе тогда был половиной тысячи, я задумался о том, что, в принципе, мне интересна сфера услуг, мне интересно обслуживать клиентов, я понимаю их запросы, требования. И мы решили сделать автосервис. Я начал поиск помещения, анализировать, как это работает, как запускаться, оборудование. Потому что я вообще не из автобизнеса, я вообще не из автомехаников. Я менеджер, я управленец. Для меня это был вызов, и мне было интересно. Я открыл его сервис под брендом Bosch, потому что на тот момент открыть сервис у дяди Юры... Мы, мне не очень хотелось, да, и быть как-то вот э, на уровне тех сервисов, которые были на рынке. Мне не, было неинтересно. Мне хотелось дать что-то больше клиенту, э, что-то больше то, что есть на рынке, более интереснее, более качественнее, более внимательный. Я отучился на всех курсах, прошел э, всю академию Bosch-сервиса, Она что такая большая. И Бож научил меня, ну, вообще, как управлять станцией с нуля. Первый вопрос. Орф-структура вашего предприятия. Какие еще штатные единицы у вас, помимо тех, кто трудится непосредственно в сервисе? Значит, на данный момент у нас есть управляющая компания своя, собственная, куда входит штат бухгалтеров, главный бухгалтер, зам главного бухгалтера, фин-менеджер на первичку, мой личный помощник по всем организационным вопросам. Так, уже у нас есть руководитель станций, руководитель запчастей по всем подразделениям, Ахошник, который занимается всеми подразделениями, ремонтом, обслуживанием, порядком, чистотой, ремонтом. Если мы запускаем новую станцию, а мы ее запускаем, он, соответственно, подключается к этому процессу. В штате это вот управленческий штаб, который работает вне ремзоны, работает вне цеха приемки. Вот. Поэтому здесь, если вопросы есть, пишите дальше, я пойду дальше. Каким образом оплачивается труд сотрудников с разбивкой по должностям? Мы работаем на данный момент по франшизе «Вилгуда», также работаем по франшизе Bosch совмещаем две э, франшизы. На новых станциях мы работаем только с Виллвудом. И отвечу на вопрос, там есть у ребят вопрос, э, почему и с чем связано по оплате труда. Вопрос один из самых-самых интересных, самых важных и самых-самых глобальных. Оплата труда, мотивация э, в любой компании и в автобизнесе тем более. Никому, ни для кого не секрет, что автобизнес до сих пор платит по процентам, развращая тем самым механиков, мастеров. 40% сейчас для кого-то норма. Да, если говорить о нас, мы платим до 25% механиков, механикам, если говорить о процентах. Но начисление происходит в программе. Это красная линия системы Will Good, мотивация. Если вы в э, Вилгуде и вы не, работал, не работаете по мотивации, вы ну, не совсем успешны. Поэтому брать франшизу и не работать, э, не пользоваться теми возможностями, которые дает э, франшиза, э, я считаю ну, нецелесообразно. Мы платим по должностям, по KPI, по показателям. Каждый сотрудник знает свои показатели. Это один из э, основных правил. Вилгуда. Если сотрудник контролирует свое, свое начисление, свою зарплату, он может влиять на нее. Если он не контролирует, он на нее не влияет никаким образом. Каждый вторник и пятницу проходит обучение. Утренняя школа. Я провожу ее с мастерами. Вот, и на, на, каждом, на каждой встрече мастера отчитываются по своим показателям, рассказывают, какие показатели у них за неделю, за месяц. И, соответственно, я слышу, вижу, как они знают, как они влияют, как они контролируют этот процесс. Пометьте себе, что контроль над своей выработкой, своими показателями – это один из... Камешков успеха всего бизнеса, всего автосервиса. Механики видят свою зарплату в реальном времени, в открытом доступе, на компьютере, в ремзоне. Видят начисления, видит движение. Я столкнулся с тем, что слышал, вот там Юрий Борисович в бухгалтерии химичит и... Там какие-то не нормач, а проценты падают, или бухгалтерия там такая всякая, плохая. Сейчас же ребята подходят к компьютеру, смотрят программу, и э, никто не, не может повлиять там, на, на их цифры, только они сами влияют. Если он сегодня начинает это контролировать, то завтра он получит то, что он хочет. Если он будет контролировать в конце месяца, то ничего не исправит ни в этом месяце, ни в следующем. Поэтому есть соревнования внутри компании, среди мастеров, среди механиков. У нас даже есть премия для самого лучшего механика, мастера и это их стимулирует. Какие функции выполняет УК? В вашем случае Вилгуд. В Вилгуде есть УК, управляющая компания. Управляющая компания Вилгуда закрывает практически все вопросы, которые необходимы автосервису понятно что есть что развивать что делать и что улучшать но для запуска точки для ее работы основные вещи все закрыты сюда входит маркетинг сюда входит подбор персонала сюда входит обучение и старт команды с нуля если вы заходите обучение мастеров-приемщиков поддержка Обучение программы, поддержка работы в программе, ну и, в принципе, там, с оборудованием. Даже список при открытии, что не понравилось тоже, при открытии станции дается список для минимального необходимого набора для открытия. Так, вопрос. Сколько времени ушло на выход в прибыль в вашей первой точке сейчас в ВГ, в Вилгуде? Да, я говорил, что первую точку мы вышли в плюс через 1,8, почти два года, год и 8 месяцев мы выходили в ноль. И вы знаете, сейчас вспомнил такое ощущение, как будто какой-то рубильник, не знаю, было у кого-то, не было. Мы вот шли, шли, шли, шли, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, и потом в какой-то определенный момент рубильник только вот выключился. И мы сразу пошли резко в рост, прямо шагами, прям сильными, большими. Мы закрыли 2 миллиона, закрыли 2,5 половиной, закрыли 3 миллиона, 4, 5 и пошли, пошли, пошли. Мы взяли рынок, тогда цель моя была взять рынок, и мы обслуживали до полутора тысяч машин в месяц, со средним чеком половиной тысячи. Мы взяли рынок, и когда мы начали сотрудничать с Вилгудом, мы начали монетизировать свою свою базу, то, что мы за там, первые пять лет ручного управления смогли сгенерить и забрать практически весь город да и ближайшие населенные пункты, а мы находимся в Королеве первый сервис сейчас в прибыль мы выходим с Вилгудом я говорил уже от месяца до трех, если управляю я лично, если управляет моя команда, если управляет инвестор с которым мы тоже работаем, то там ситуация, ну, максимально была полгода, мы выходили в плюс, и сейчас мы работаем по шаблону, сейчас мы работаем по план-графику, на YouTube-канале будет выложен план-график наш, который мы составили, а мы его составили таким образом, если интересно, буквально секунду, я нанял человека, который сидел и писал все мои шаги, которые я делаю при открытии автосервиса, вот прямо начинаю искать помещение. Куда поехал, что сделал? Мы с ним сидели ну, практически неделю. Он писал э, все мои ходы, выходы, э, оцифровали все. И теперь это в план графики. И теперь мы по нему работаем. Э, там есть э, даты по каждому действию, да, и там очень много параллелится процессов, чтобы сократить время. Следующий вопрос: размер роялти в процентах от валовой выручки. Мы работаем по Вилгуду. В Bosch сервисе мы не платим. В Bosch роялти мы платим. Bosch сервисе мы платим не роялти, а годовой платеж, который в себя подразумевает несколько направлений и реклама, техподдержка, такой разовый платеж. Вот, там мне такого роялти в Вилгуде мы платим Royalty, я считаю, что это правильно. Компания должна зарабатывать на своем продукте, и поэтому Royalty мы платим чуть меньше, чем официально озвучено. Сейчас сервисы платят 5% от отвала. Да, мы платим чуть меньше, потому что мы работаем давно, есть сеть и есть договоренности. Поэтому, если кто работает в Вилгуде, открывайтесь, Расширяйтесь. Скажу одно. Если вы э, думаете о франшизе, неважно, фит-сервис, Вилгуд, Бош э, или еще какие-либо, э, задайте себе вопрос. Э, Прямо можешь записать. Первое. Для чего мне нужна франшиза? Э, что я хочу закрыть? Какие потребности в бизнесе я хочу закрыть франшизой? Что франшиза дает? Франшизы бывают товарные, франшизы бывают системные, франшизы бывают логотипные. Анализируйте, смотрите, выбирайте. Если франшиза системная, значит, в франшизе есть система и есть бизнес-процессы, которые настроены, которые вам помогут быстро стартануть, быстро работать. Где вам больше нравится работать? В Москве или в области? Про Москву не скажу, мне везде интересно работать. Я знаю ожидания клиентов и в Москве, и в области. Я чувствую клиента. В области нам больше понятней, что как работает. В Москве мы открыли станцию буквально недавно, в конце апреля. Еще даже месяца нет полного. Ну, наверное, полный месяц уже есть, да. В Москве тоже интересно работать. Мы станцию открыли в... В пределах ттк клиенты другие клиенты интересные сегодня я был на станции проводил также мастер-класс для новеньких мастеров для действующих мастеров а у нас на каждой станции когда открывается мы запускаем туда сразу опытного мастера и сразу опытного механика два человека которые начинают работать на точке к ним э, присоединяются новички, и тем самым мы это один из э, залогов э, того, что мы сразу выходим в ноль в кратчайшие сроки. Потому что мы не раскачиваемся с новыми сотрудниками, мы заходим уже с действующими, понимающими систему требования, ценности, правила, законы нашей компании, Вилгуда. И этот один из секретов быстрого старта и быстрого запуска точки. Если мы запускаем точку с новыми сотрудниками, то это ну до трех месяцев оттягивается. От... Следующий вопрос. Почему отказались от сотрудничества Bosch сервиса при открытии последних станций? Немножко уже ответил на этот вопрос. К сожалению, Bosch не дает системного подхода. Bosch сервис у нас есть, но при открытии новых станций мы используем Вилгуд, пользуемся возможностью работать с Вилгудом, потому что есть понятный прозрачный отсфроны а бизнес-процесса. Почему вы переехали из Щелково из одной из одного помещения в другое? Мы переехали год больше, полтора года назад с помещения с первой линии. Здесь тоже вопрос. Очень многие думают, что первая линия это счастье. И очень много предпринимателей и сервисменов охотятся за первой линией. Мы отработали на первой линии три года. Скажу так, что на первой линии вы никогда не сделаете чек ну, больше 5000. Как бы вы это не хотели. Поэтому мы переехали в другое помещение. Мы в целом снимали 600 квадратов. Это было два помещения с магазином у нас был. Сервис занимал 350 квадратов. Сейчас мы переехали чуть-чуть дальше в промзону. Мы снимаем сейчас около 900 квадратов по отношению к той точке, которая была 4 поста, 4 подъемника. И сейчас мы имеем 7 подъемников, 3 ямы для коммерческого транспорта, линию диагностики, вибростенд, трясучка, тормозной стенд, амортизатор, исход-развал, мойка, склад и арматурный э, агрегатный цех в принципе еще не запущен вот. мы платим э, даже чуть меньше чем мы платили на первой линии вот. и э, повторюсь первая линия никогда не даст вам сделать высокий чек и как правило первая линия всегда э, дорого стоит вы платите или за рекламу э, сервис который не на первой линии или вы платите э, арендой за рекламу. Мы переехали из того, что мы хотим делать коммерческий транспорт. Сегодня мы подписали контракт 120 машин коммерческого транспорта Сузуки. Три ямы будут загружены коммерческим транспортом. Мы целенаправленно шли к этому. Соответственно, реализовываем направление коммерческого транспорта. Вопрос с таким чеком, доля повторных ремонт клиентов. Вы знаете, мы работаем на наших старых точках, в принципе, на вторичных клиентах. Мы, как правило, не используем маркетинг «Вилгуда». Сейчас включили акции. Работать с акциями тоже нужно уметь. Сейчас акции... Не бесплатные, но минимальная сумма интересны клиентам, люди экономят. Сервис получает допол дополнительную загрузку. Наша доля повторных от 60 до 80%. Мы работаем со вторичкой, Мы работаем с телемаркетингом, мы работаем с спящими клиентами. В Щелково мы сейчас обзвонили всю спящую базу до 2019 года полностью. За 15, 16, 17 год мы всех пригласили в гости, мы всех обзвонили, мы всех реанимировали и мы не отпускаем своих клиентов. Где вы берете силы? Это семья, это сотрудники, это бизнес, это те цели, которые я ставлю. Это максимум жизни. Если кто слышал о таком понятии, это спорт. Мой рабочий день начинается со спорта. У меня понедельник силовые. Вторник – бассейн, среда – релакс и йога, четверг – то же самое, подъем в 5.30 – 6 утра, ложусь в 10, новость – не смотрю, телевизор – не смотрю, читаю книги, учусь, образовываюсь, делюсь информацией с сотрудниками, с коллегами. Вопрос сил, энергии – вопрос не в желании, не в хотении, а это одна из обязанностей моих как собственника, как лидера компании как руководителя, быть энергичным, быть собранным, быть целеустремленным и давать пример заряжать других. Поэтому быть активным, быть заряженным – это одна из обязанностей как руководителя, как отца двух сыновей. Поэтому сыновья берут пример не с наших слов, а берут пример с наших действий. Поэтому, хочешь не хочешь, а сил должны быть.